Привет, мы в Черногории. Сегодня посмотрим отца в гостиницу «Свети Стефан». «Свети Стефан» – это визитная карточка Черногории. «Свети Стефан» расположен в Будванской ривере, в пяти километрах от Будвы. «Свети Стефан» можно добраться на подсушенном маршрутах автобусах или на машине, но мы отправимся по морю. По морю добраться до Святого Стефана можно на частной лодочке. Их вы найдете на причале есть возможность, что торговаться. А можно на прогулочном катере. Что мы сейчас и сделаем? Такую экскурсию по морю я рекомендую одну из первых. Всем, приехавшим в Черногорию. Обязательно. Хо! Поехали. Да, и во время плавания мы увидим с моря много интересных мест. А каждом из этих мест есть отдельные клипы на нашем канале. Ссылки в описании под видео. А это крутой комплекс отелей Дукли. С моря по нашему маршруту открываются отличные виды всего побережья Будванская региона, великолепные пляжи Вечичи. и Рафаиловичи, Пляж Каменного, Порожного, Мелочер, Пляж Королевы и Пляж Короля. А это уже закрытый пляж в свете Стефана. Бери следующий, он мне сил нет уже. <свят> да, и здесь в Бечичи живет наш друг Зоран, хозяин виллы Бельмары. Мы останавливаемся у него, когда путешествуем по Черногории. Расположение удобное, номера удобные и цена тоже удобная. Кому интересует удобное проживание в Черногории, ссылка в описании под видео. Это и есть красавец остров гостиницы Свети Стефан». На острове есть комфортабельные номера-домики, торговые центры, рестораны, художественная галерея, бассейны, зоны отдыха, люксовые номера, стоимость сезон около 1000 евро в сутки. В отеле Свети Стефан» есть собственный пляж с розово-красной мелкой гайдой и открыт только для постояльцев отеля. Такой же пляж, но с другой стороны, бесплатный и открыт для всех желающих.